И всем привет! Сегодня с вами ПОНЧ! И мы будем играть на проекте Кристаллик в Давайте же выберем Mono 2 у нас есть. Сейчас мы собираем. Прогрузочка, прогрузочка. Так, за вам, зайдем за головой. И сейчас я включу музыку. Сейчас нам надо будет ждать, когда все соберутся. Это может занять очень много времени. Хм. Не получается паковый. По да, я снимаю один, потому что у меня друг куда-то ушел. Мне кажется, громкая музыка очень Сейчас убавим Вот так, наверное, лучше будет, мне кажется. Сейчас уже почти скоро начнем. С нами ВИП играет походу дела. Ну-ка, да, ВИП за красный, а мы за синих Давайте по покурить попробуем. еще дальше ай купали так что остался один человек сейчас все окей я сейчас вернусь Так, и продолжаем. Так, там уже лутаются парисосы. Так, парисосы, смотрю, давайте, другим. Да. Хм, и грузов призовало. Да, что-то сейчас мы, представляете, начали производить, и у меня. Может ну, что это, ну, ладно, о, еще никто не строится. А хотя, они а, не, строятся, строится, походу я плохо упаемся так берем кирочки <кхем> да подлагиваем началось небольшое но ничего надеюсь все исправится когда на центр доберемся о оказывается на центр уже кто-то есть и красный тоже хотя все чёрт ну, черт Забираем и уходим. Девочка касается, просто касается. Столкнул. А у нас кровать без дефа? Мне кажется, в эту игру... Не знаю, будет в этой игре, но постараемся защитить. Так, бегом. Так, у нас уже есть куча блоков, нужно купить еды. всегда, вот да. Изъешь никуда. Еще из блоков. Нам бы меч, но два железа надо еще строиться. Давай еще. О, еще золото. Новое ну, золото у нас Так, о, мы сломали кровать, по-моему. Это неплохо. Так, сейчас достроимся до да, железа. Быстро игра, мне кажется, сейчас будет. Если будет недолгая серия, то второе видео.. С... Ну как второе видео? В... Будет как в одном видео две части Буглакса. Давай-давай, строимся, строимся. Наши за нами тащится. Нет, нет, нет, же железо. Да-да-да-да-да, да мо -да -да -да -да, мо Так и как всегда, мне кто-то в скайпе написал. Может это мой друг, но он мы не сможем, ну как, с ним не сможем поливать, но не сейчас. Может, другой серии как-нибудь получится. Так, закупаем на Так, берем не самый хороший, но средний Нам, наверно хватит. И идем, Чуть не упали. Так, на центре то у нас. У нас на центре идут красные. Это... Так, с палочкой, палочкой. Опа, давайте. Вот так, да, да, да, да, да, да, падаем. Так, давайте еще падаешь. Так, упали. Давай, падайте на меня. Нам бы еще, еще немного. Опа. Да. Хм. Спугался. Спугался, все равно, как Далеко они идут. да ты полеса уй-ой-ой вот это опасно чуть почти что убил нас почему-то наши на дэфи стоят а у нас нету кровати что хм, а куда кровать исчезли у нас таким образом можно сказать Блайт, вроде бы кровать так мы хорошо закупили чем Сейчас немножко отхилимся, оу. Вот я не могу понять, кто кровать нам снес. Я в чате вроде бы не видел, что нам кровать снесли. Надо бы наглудить за но у нас только. Так, это наши. он там зеленый устроится. Опа. Убегает. От меня не убежать. О, что-то, что-то деф стоит, ну ты ж. Какой. Так, кто хочет, чтобы я снял МТА, пишите в комментариях. Тут просто есть уже заявки, чтобы я снял. На, давай, давай, давай, давай. Ты. Не упал. Столкнули, к сожалению, я не смог. Хорошо закупился, но. На деффе стою плохо. Так, пожалуй, сейчас еще раз сыграем. А потом пойду-ка я с друзьями записывать. Или просто поиграю без, без записи. Ну, наверное, скорее всего, запись, потому что я очень долго не снимал. Так, какая-то рената облака. Вот это... Так, где. где вот то есть? Так, куда мы вышли? Следующий я обязательно сниму на другой карте, потому что эта карта наделяет всем, наверное. Так, берем за. Да. Давай, давай, давай, давай, давай. Еще немного осталось. Давайте. Давайте еще немного осталось. еще немножко послушайте пока музыку так а я с вами подключил немножко парасос ничего еще не могу взять Давайте быстрее. Хм. Вызы Только бывают. Ну, то раз у тебя может. мы бы вообще бывает Давайте, давайте, давайте. Хм. Хм. 20 бронза это мало. Нам хотя бы как-то 30 минимум на Блоки еды. Хм. Давай, чувак, срочно. У нас до близнеца похожих очень. Видите, опять зафризировал игру. Я не знаю, буду ли я тебе делать видео, но он бывают до того мерзкие то, что там... Зачем можно игру уже сворачивать и все. Больше не играть. О! нам кто-то сломал кровать что нам уже опять кровать сломали хм. я смысл закрыл вообще вообще капец второй был наша команда ну так же как и я можно сказать лайки первые возможно а я уже не в так Это тоже долго не умею еще играть. Только вот играл, может, разокруг а с друзьями. Так. Ч? Ч че Давайте нашего сбросим. Хм. <с> да, муковарная. Взяли сблоси. Сброс... сбылось сильное наше. Это хорошо. Я один из жалбит. Куда деваться? Нам хотя бы железо взять И все хорошо было. Потому что кровать никто не застраивал а если бы с другом играли, он бы, как всегда, немножко подкрепил бы он и побежал бы хорошо. Он бы лук взял и с луком бы, наверное, слился. Это и его тактика, так можно сказать. Так, мы без кровати, но... Ну тут, ну. Да, ну о. Не мы одни без кровать. Все без кроватей. У нас есть шансы. И не маленькие. Так, давай быстрее, быстрее. Покупаем за 7. Самый-самый хороший лутник. Ой. Да. Бывает же. Какие котяка сыроки? Да, возьмем меч хотя бы за одно железо. Хотя за три нельзя давно будет ладно. Так, куда музыка попала? Так, интересно, а где музыка сейчас? Сейчас кто-то а, Музыка еще не закончилась. Так, ни у кого халати нету. Ни у кого. Все могут затащить. Красные что-то застраивают там. Хм, хм. Интересных такие, А что они хотят, там заставляют? Ой, все, все, все, все, все, все. Так, не заметили то, что у нас, у нас уже 5. Железа. Сейчас будет хороший сейм, за три. Нам бы за золото конечно, одну мечку. Ну, Но ничего, нам этот подойдет. Так, возьмем А если на центре сейчас никого нету. Так, если мы выведем каким-нибудь образом... Макаром каким-то, если бы вывели... Надо, надо. Качемся здесь, ждать, выжидать. Нам скрафтить. Три золото нам нужно. Ну у нас там. Так еще од... плюс одно это настроило. А я -яй -яй, взяли кто-то поджимает меня, да? А они в голову попали сбоку кто-то стрелял меня. Это явно тот, да, был? Очень напряженная игра, конечно. Интересно же, кто же выиграет? Мне кажется, то что тут я один, а их тут, ну, почти тоже как я. Один, два, два и три. Так, где, где зелье, зелье, генерации. ну штуковые Две, две, но две. Я не досчитался. Так, и в конец лучше поставим со мной мини пользуюсь Так, бежим, бежим, бежим. Вон они идут. Давай, давай, давай, Опа! Скинули мы его. Так, скинули одного минус у нас. Хм. Второго бы нам скинуть, да? Хм. Конечно, нам будет центр занять, но на центр я уверен. Там кто-то девствует или чего-то и хм. Так, давайте пойдем туда тогда. Ну, у них лука-то нет, них палки есть. У палки, как это плохое дело. Она может, конечно, и далеко откинуть, а может недалеко. Ну, тут как повезет, скорее всего. Так, давайте строимся. Так, сейчас бы все равно в тут бы было бы повеселее. веселее Тут бы не только я бомбил, может, да и он. Ну, сейчас у меня как бы... Не бомбить ничем. А, хотел сюда, да? Оп, давай, иди иди сюда. Ой! Из-за небольших вызов я упал. Жалко, конечно. Ну, вс ⁇ Ну, тогда на этом мы закончим пока что. И всем удачи, и всем пока.